Когда вдове убитого друга. Прости, я раньше не мог приехать. Ты видел, как он погиб? Грозит опасность. Я решила не продавать тихую балань. Надеюсь, вы об этом не пожалеете. Настоящий мужчина. Ольге помощь нужна. А служба безопасности Стоять? здесь бессильна. Не может оставаться в стороне. Пожалуйста, дай мне время, я разберусь. А папа-то выходит уже забыла. Ты когда-нибудь близким человеком двоим. Ты не можешь защитить вы всех. Приятно сегодня продаст порт. Нам нужно его остановить. Порт. Следующий будет в голову. Я не промахнусь, у меня мужичил. Премьера с понедельника в 20.00 на НТВ.